Друзья, хочу рассказать вам о хороших напитках. Для меня это очень принципиально было в свое время. Мне хочется всегда знать, что я пью, как я пью, какое качество. Все-таки это потребляется все внутрь. Я вам помогу выбрать хорошие напитки. Такие напитки, как чай сегодня, помогу выбрать. Какао и кофе. Итак, отличный какао. Видите фирма как куруках Ку венчи, если я правильно прочел. Значит, продается она, оно продается на пересечении ужтепом Челмаре и армянского. Значит, я очень титанцелованный к какао, потому что я встречал разные качества. Очень плохое качество какао, особенно с Украины привозит я, я не говорю про все фирмы, но большинство фирм. Но эта фирма мне очень понравилась. Очень вкусный какао. Значит, я так понимаю, это делает Турция, но достаточно качественный и вкусно. Вот. Я не говорю про какао для детей, но для взрослых это очень классный какао. Я рекомендую 250 грамм, стоит там что-то порядка 40 70 литров. Вот. А, значит, что по поводу чая. Чай Ахмат для меня остается на сегодняшний день вне конкуренции. Но, не знаю, может быть мне показалось, но, может быть нет, но покупая чай Ахмат супермаркета, я почему-то почувствовал разницу между тем чаем, который я беру в супермаркетах, и тем чаем, который я беру на пересечении, в магазинчике на пересечении улиц э, штефа Шалмари, и, и, и, и армянское прошу ощущения. В э, Кишиневе это один из тех магазинов, в я абсолютно полностью доверяю, что качество там действительно хорошее. Очень хорошее отношение к продаца. Берите чай Ахмат в этом магазине. Э, адрес этого магазина вы найдете ниже моего видео. Вот. Что касается кофе, к сожалению, сейчас у меня нет броса по этому кофе, но если вы не знаете, самый лучший кофе ⁇ это кофе, который выращен, был выращен э, в Африке. На сегодняшний день э, большинство стран стремятся к тому, чтобы продавать достаточно хороший кофе, но и достаточно дешевый. Чему это приводит? Это приводит к тому, что иногда настоящее качество подменяется посредственным качеством. Так вот, э, самый хороший кофе, который для себя обнаружил, это кофе в магазине Эфиопия на улице Букуреш. Этот кофе делают англичане, бразилий, бразилийцы для своих стран. Основные, основные страны поставки это Африка. 90% этого кофе африканский. И Бразилия. Значит кофе очень оригинальный. Да, он дорогой, но хороший кофе, маленькая чашечка в день, того стоит. Покупать всякий кофе итальянский, не знаю, там а бразильский, я покупал, мне не понравился вкус. Тем более там очень огромный выбор, вы выбираете по 100 грамм стоит от 80 до 200 лет, но кофе очень качественный, я рекомендую. Также адрес этого магазина вы найдете внизу под этим видео. Я вам желаю приятного кофе, чая, какао питья. Спасибо, что вы сам да. да, кстати, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал. Я вам еще расскажу много интересного про еду. Я очень трепетно на отношусь к еде. И я очень много литературы прочитал по этому поводу. Спасибо.